You've gotta know that nothing lasts. Всем привет, с вами Данил Яценко, наконец-то выходит новый видосик спустя два месяца на моем канале YouTube. Э, наверное, многие думают, то, что я забросил YouTube, э, не вернусь сюда, так оно и есть, я его забросил, но не до конца. Иногда видосы будут выходить, по мере настроения, по мере времени, я буду снимать видосы на канал YouTube, но не обещаю так часто, возможно, даже опять будут перерывы большие и дикие, я постараюсь э, снимать, но я ничего не обещаю. Вот, и сегодня я решил снять видосик в честь взятия топа, общего, короче, топа, я взял общий топ, вчера набил 2218 рейтинга, и на ставке 15 тоже взял топ общий, первое место, и решил снять видосик, ни разу я не брал первое место, ну, точнее, шапку не брал эту ни разу, ни на компе, ни здесь, не ни брал никогда ее, я брал в топ-1 на компе, но... В в смысле. Но я брал тогда, когда не было шапок этих. Вот. А сейчас я решил взять и... Реально получилось у меня. Я взял его благодаря тому, что тут очень много нубов. Мелкий левел. Вот мой арсенал. Которым я брал топ-1. Здесь как-то баланс есть. Есть чем играть на ХП, есть чем на выносы играть. Но нету мощных оружий таких на выноса и на ХП. Но на выносы есть. Там верт. Который, кстати, нормальный. Я расскажу, о чем я. Вот, фуга, ледяная. и На хп тут реально мало чем играть можно. Тут э, либо огнемет на хп, кувалду, огнемет. Ну, а на хп даже я мин этот. Беру верт, на хп играю вертомен Ложка бину хп. Вот, себе на хп играю. И, в принципе, этого хватает. Этого хватает, чтобы нормально так взять топ. Нету ни джек камера, нету. Лили Мингтон тоже нету. Нету ни сенсорки, ни липучий нету, ни барана огненного нету, как бы. Я тут без всего этого, и сюда не было внесено доната ни разу, как бы. Я об этом уже говорил, и говорил я об этом в прошлом видео. Делал обзор на аккаунт Вормикса. Ну вот сегодня я снимаю видосик на этом аккаунте. Взял топ-1 я, да. А, вот моя команда. Ну, я уже показывал ее, вы видели, точнее. Ну, здесь я взял э, вампирический меч и э, накидку чемпиона, потому что вампиризм в совокупности шапки и артефакта получается вампиризм довольно-таки неплохой, и можно будет регениться нормально так. А тут у ворот я взял больше кот, плюс у ворот, ну, шапка неплохая такая, пиздатая. Вот, и поехали, будем играть в два персонажа. Да. Мобильный ворминг сейчас э, актуальный. В него многие играют сейчас. И многие снимают его, поэтому я сюда перешел. И в ВК тоже я играю, но в ВК я видео не снимаю. Я давно забросил ВК. Ну, видео в смысле не снимаю, ВК давно уже. И ничего нету такого крутого, интересного, годного. Вормикс вообще не смотрит никто. Актив вармикс маленький. Но сейчас я взял топ-1. Посмотрим, наберет ли просмотров. Так, мой первый ход. Попался в 800 рейтинга. Так. Беру ранец. Здесь ставлю охранника. Меня он не вынесет, потому что, ну, минки закрыты на первый ход. И я в принципе, тоже не могу кувалду дать. Хуево стоит так будем бить вот так, дробашом, 200 хп я снимаю ему, нормально так. 700, ну короче 200, это 250 может, так вот, нормально снял так. У меня он не вылезет, потому что, ну говорю то, что минки закрыты, а вверх просто вверх без минок тут никак. Значит, ходит скот, этот код что будем делать котом, надо этому кувалду дать. этот нуб попался, на да, меня травит, ну смысл тут травить, я не знаю. Все, защита от яда, как большая, огромная, бешеная. А, ну, смотрите, что я делаю. Я просто выношу его тогда уже, если он остался под выносом. Короче, барики, скидываю бариками и даю вертолет. И почему я все-таки играю в WarMix на андроиде? Спросите вы. Я вам отвечу сейчас. Вот почему. Потому что вертолет здесь нормальный, блядь. И многие оружия тут тоже нормальные. Я может даже не вынесу. Ну, не выношу. То есть тут можно касаться земли. И вертолет будет работать, как бы. И его как бы не стали делать, как. Ну, он был как на компе, просто его исправили. Обратно поменяли, короче. Тут разработчики хотя бы что-то сделали нормально. И тут реально много нубов, бои быстрые, бои интересные. Как бы И это круто. Тут можно реально играть нормально. Не то что в ВК. Здесь очень мало кто юзает. Очень мало кто юзает. Тут как бы все играют без юза почти. Если юзает, то ну очень мало кто. Потому что юз тут реально получить тяжело. И если тут юзает, то мало кто. По крайней мере на низких левлах. Если на высоких, то может быть там и больше юзают. Но здесь мало кто юзает. На низких. Фейерверк, точнее, перчатка в космос теперь. Фейерверк плюс перча равно космос теперь. Ну, не всегда, правда, не знаю. Меня так уже выносили и... Презакция. У них получалось реально. Не успеваю прикрывать. Да, здесь немножко тяжело... Управлять. Бывает то, что не успеваешь сюда сделать какую-то тактику. Но, в принципе, играть тут очень даже неплохо, комфортно. Лучше, чем ВК. Ну, по мне, так лучше, чем ВК. Хотя ВК тоже я играю, но как-то на мобильный Формикс пришел. здесь у меня клан в топе. Я провел его сам почти. Сейчас я доиграю бой. Я покажу, на какой он месте клан мой. И приглашаю вас в свой клан. Так, он тут не вынесет никак. Акрополис. Клан Акрополис называется. Приглашаю вас. Э, э, клан э, в топе на 29 месте. Сейчас покажу вам. Клан в топе. На 2... Вот он в топе. Ну, такое себе место, конечно. Можно, конечно, и выше поднять. Но надо задротить. У меня 10 дней еще есть. За 10 дней можно его вообще вывести ж, на 10 место, если будут игроки. Но нет игроков, конечно же. Тут один чувак играет, помогает там мне. А остальные я тут кого только не набирал в клан. Никто не хочет идти. Ну, один чувак пошел, набил полторы тысячи резинга, и очень, это очень неплохо. Но в основном я его сам в одиночку почти что вывел в топ. Этот чувак помог мне только немножко. Ну, клан стал выше. Он и так бы вошел в топ, как бы, и без него бы. Я то стегал очень много, задротил тут. Я два раза взял белую волчью и черный чёрную взял. еще пару раз брал общий топ. И это за буквально за две недели я. Ну, меньше даже. То есть я реально тут задротил. То есть набил я 7000 рейтинга, и это очень неплохо так. Поэтому, если вы хотите вступить в мой клан, то можете и так вступить, если у вас тысяч рейтинга, там, свободное вступление. Либо написать мне в личку, попался чувак... 13 тысяч рейтинга у него. Же бой будет, нормальный будет бой. Смотри, Что он сделал? Он ничего хочет. Прижог. А, это свои. Прижог. Он, короче, ничего хочет. Ну, Давай-ка будет ничья. Я его не знаю, правда, кто это такой. Хотя, зачем ничья? Ну, блять, он просто персад кинул. Если бы он на край не пошел бы, я бы сыграл бой. Но, он уже, видите, персад кинул, как бы. Поэтому тут уже ничья пускай будет. Сейчас буду крафтить скоро меч. Зубастый меч буду крафтить скоро. Змены посох буду крафтить. Уже факты покупаются потихоньку. Считайте, я в один перс играю на ставке 15. Фузы копятся, копятся, копится вот так вот. Очень неплохо даже. На ничуть никого не кидаю. Все отлично. Загрузка. И, конечно же, не загрузились, потому что у меня интернет что-то тут тупит. Ну давай в два перса. Ну блин, ладно, пока нету. Вот в один тут вообще актив бешеный, просто в один перс всегда играют, хоть ночью, хоть днем, ну -ка, ну -ка. в любое время суток играют. А, поэтому обманываюсь с этим. И попался у нас чувак, который скрафтил себе даже артефакт уже. Меч Архидемона, хоть он тут и хуже, чем в ВК довольно-таки неплохой поэтому нужно оставить перчатку сейчас я уже ничего не успеваю сделать пока что так прикроюсь потому что блин не успел я ничего сделать он будет жарить поэтому блин и все-таки тут шапка волка не спасает от огня особенно что у него урон к огню большой то есть будет по 9 по 8 снимать дня. и так нормально так будет снимать если 8, то не очень много, но по 9 уже как бы нормально. И он... А, он взял экстренный. И экстренный подвел его. Короче, Б будет интересный, хоть он будет играть в крысу. Он будет стоять внизу постоянно. Я буду наверху пытаться к нему добраться, он будет прикрываться. Так, смотрите. Я атомку поставлю вот сюда. Для того, чтобы я тут потом к нему в будущем пройти тоже кидаю блок пока что ну... не попал. потому что ну пока нечего делать кидаю блок но надо было ему брать антифриз пока был шанс но он решил его не брать так вот он будет прикрываться или нет если атомка попадет, нормально, я сразу к нему иду, кувалду даю ему. А, зачем? Все. Он хуйнин сделал. Это его ошибка уже, чуваки. Так, за зем кидаю. Ставлю охранника. Он сам виноват он не просто проход открыл вниз я дал кувалду блок сломал его вражеский теперь у меня вампирка будет идти нормально так то есть все хорошо но он будет паука давать мне поэтому надо будет от паука избавиться сейчас как-то просто я этому просто уверен сейчас пауку полетит Эй, паука. Го, паука. А, еще один блок. Да ты гонишь, партан. Ну что ты делаешь? Вот промазал, так, надо, короче. Вот Заморозить его. И сломаем защиту сейчас. Вражескую. Не успел. Я прыжок сделать не успел. Барики мешают очень сильно, жестко мешают, надо их убрать. Сейчас уберем. Главное что, чтобы он фугу не дал мне. Или там что-то еще не сделал. Ну, вроде пока что не дает. Паук тут не сядет, потому что там, видите, ну, ды дырка эта. Лох. Ару. Три ранца потратил просто. О, барик сломал. Хорошо. Ну не я как бы. Сейчас будем его пить на хп. Будем бить его дробашом. Уборот был. Это хорошо, что он был. Сейчас я могу снять ему очень много хп. Дробашом. Тут моя победа уже как бы стопроцентная. Скорее всего, если я тут хуйню не сделаю никакую. Хотя надо отсюда уйти. Знаете, почему надо уйти? Мне кажется, я немножко под выносом стою. Да, он, видите, еще кидает мне тут. кидаю паука, чтобы он не давал никакие, потому что, блин, ну, опасно как бы, опасно стоит тут. Сейчас опять будет паук в ответку, да? Что он будет делать? Ты же не вынесешь меня никак сейчас пока что. Потому что на полке, если бы не на полке, он бы вынес меня, да. А хотя тут охранник мой мешаться будет. Да, победа все. Так, наверх иду. Давай наверх. Прижак. Прижак. Прижак. Ну уже. Бой. Так, все. Короче, выношу его. Я надеюсь, по крайней мере. Ну, опять же, я не уверен. Отлично, вынесли его. 4000 рейтинга ХАМ. Играл, ну, блин, такой себе бой. Давайте еще один боечек сыграем. В один перс, потом пойдем в два персонажа еще. И на этом закончу. Жалудь. все перевернулось. Надеюсь, запись никак не повлияет на это. Что у меня экран перевернулся сам. Так, а здесь у меня перс под выносом. И. Тут как бы зависит от удачи уже. Я не вынесет, сразу говорю. Я же говорил сразу, сразу что не вынесет. Ну все, победа. Он бы, если бы верта выносил бы, он бы вынес меня бы. Так, и набил я сейчас уже 254 рейтинга. Но я сегодня в топ не иду. Хотя я могу, в принципе, пойти. Но я не успею, уже у меня осталось пару часов до топа. Хотя нет, больше даже. Я могу в топ пойти сегодня. Но не знаю, смысл есть, нету. Если еще один бой будет быстрый, сейчас, может, пойду в топ. Сейчас доиграю. Так, попался у нас... Десять тысяч рейтинга, Сила Империи, Офицер. Ни себе. Ладно, тут будем играть. Будем стараться, будем пытаться. Опять перс под гоносом стоит, под фугой. Ну, тут не так-то просто вынести, я скажу вам. Тут фуга будет очень шаровая. Чуть это такое? Что ты делаешь? А, арбуз? Арбуз вполне может, но тут тоже на, на шару, как бы, я не спорю. Может вынести, но на шару только. Да. Первая, так, и... Вперёд. Как бы я тут ничего не могу сделать ему. И... Так, что он пишет? Так, материца, короче, что-то там. Короче, будем на урон вертом бить, и как-то это не очень такой ход. Но другого варианта я не придумал. 27, 27, 27, 32. Нормально так. 150 хп снял ему. Нормально, ч? Тоже нечем просто бить на хп. И прийти к нему тоже не вариант, там огоньки, там охранник его оставит. Ну -ка, ну -ка, а сюда прийти я просто не успею, и поэтому я на хп вертом бил. Что, просвет ход? Прыжок. Как он так успел, ждет веревку резко? Уж в конце самому почти. Так, ладно, сейчас беру экстренный и выхожу отсюда. Разрядником ты гонишь. А, ну что он сдался. Что-то как-то маловато. Боев я стал. Как-то они всякие то быстрые получились. Не знаю, да еще один бой по-любому. По-любому еще один сыгра... бой сыграю. Ну потому что ну, это что-то не то вообще. Пойду в один перс. Там подбор хотя бы есть. Жду так, вот, попался нам призрак. Я тут а уже... А, ждал, что ты что гонишь, что ли? Ч ⁇ сдаешься мне? Ты гонишь? Дай, дай бой нормально сыграет. Так, что там у нас? Прижок. Так, я не знаю что делать. Потому что нам стоит как бы в защите своей. Так, у меня лагает, когда я нажимаю на чат. Меня, видите, лагает как жестко. материца. <свят> сейчас поиграем, короче. Сейчас будет интересный бой, наверное, надеюсь. Последний бой. Я сейчас если <свят> будет до конца играть, то это последний бой. Если сейчас даст, то еще один бой придется. Потому что ну это бред, нормальные бои а не такие, которые сдаются. Кидает пуком. Паук сел, конечно же. Кидаю за зем под себя. И просто вот, вот. Сейчас, короче, можно блок кинуть под себя еще. У него же еще реген есть такое себе прыжок, прыжок, если он пойдет в карту прыжок, он может еще как-то зата затащить прыжок, бой Но нет не дам я ему затащить бой не дам нашел, не позволю прыжок, прыжок, прыжок, прыжок, прыжок, шансов прыжок, у него очень мало на самом деле Что буду делать? Надо, короче, тут еще барики кинуть. Что он напишет? А руссука снимают позор этот. Зайди в руку, почему? материт <Сри> Аллилуйя. Все, короче. Флагой, братанчик. <шпионализация> вот такой бай получился. Он даже ничего не сделал мне. Даже не зауронил никак. Поукалял и все бросал все ходы. Вот, все-таки пойду я в топ, в топ 50, конечно же, не в топ 10, а в топ 50. Пойду. Завтра, может быть, в топ 10 пойду уже, посмотрим. Можно было в топ 10 спокойно войти сегодня, видите, тысячи набить надо было всего лишь. Тут вот, вообще одни эти играют ну, бы. нейтроны тут единственное то, что вот он взял топ 1 опять. И отрыв нормальный такой, приличный. Ну, а вчера вот такой вот отрыв получился. Все как бы, изи. Ну что же. Мы не заканчиваем, ребята. Сейчас я расскажу, что будет на канале YouTube. Будет ли канал жить. И вообще, что происходит. Канал YouTube жить будет, <смех> но ну, я его не продам, потому что мне многие хотят его купить, я его не продам. Я буду снимать видосы по мере возможности, по мере настроения, по мере времени. Вот, это я уже говорил. Во-вторых, WarMix сейчас не актуален, и его особо так никто не смотрит, и мотивации у меня снимать WarMix вообще нету никакой. Я буду снимать тогда, когда есть желание реально. Я сейчас не гонюсь за просмотрами за подписчиками, потому что я знаю, что уже не будет как раньше ничего. Но я буду снимать, потому что, ну, как бы так хобби уже получается. Раньше я уделял слишком много внимания каналу, толку никакого не было. Вот. И сейчас я буду снимать просто по настроению видосы, не буду ни никуда гнаться. Если будут люди смотреть, то я буду снимать чаще, если не будут, то не буду снимать ча часто, потому что, ну, когда нет мотивации... Нету видосов. Вот. Ну, сейчас я буду снимать на андроиде. Нормально такое пошло что-то. Насчет э, того, то, что у меня выходил вормикс 0, бомбикс 0. Будет ли это на канале? Да, я сниму сейчас прохождение всех боссов. Э, то есть это будет в одном видео. Я не буду сейчас снимать отдельное прохождение, там, допустим, Стражу Недр, Инженера, там у меня следующие боссы идут. Я не буду снимать отдельное прохождение их. Я сниму отдель... э, всех боссов сразу. Это Бомбик с нуля. Я сниму, вот два видео сделаю по боссам. И все, и Бомбик с нуля заброшу нахер. Заколебала он. Потому что никто не играет. Я может буду сам там бонусы собирать еще там пару годов. Не, я серьезно. Как бы одну минуту в день я могу за эти бонусы собрать. Как бы ничего сложного нет. А потом через пару лет, может я там буду играть. Может быть, не знаю точно. Скорее всего, у меня заебет этот вормикс, нахуй, и здесь, и везде, и ВК. я заброшу его, нахер. Но, может быть, и буду играть еще, посмотрим. Просто бонусы буду собирать там. Создам клан. Я хотел клан вести на всех трех платформах. То есть, в стиме, в Вормиксе, Здесь я уже в топе его вывел. ВК тоже в топе у меня клан. Хотя, места такие не очень сильные. Но здесь уже получше, чем ВК. ВК у меня там вообще набито... 11 тысяч рейтинга, и он еле-еле в топ входит у меня. А Топ-100 еле-еле вывел, как бы. Но никто не хочет вступать в мой клан, как бы все могу поделать тут. Вот. а Вормикс нуля, если он будет, он будет весной, в апреле, в мае, я не знаю, когда. Вот. Если его не будет весной, то, скорее всего, вообще никогда не будет его уже. Я заброшу его. То есть я сниму прощальный видосик по фейку Вормикс нуля. Ну, потому что никто не смотрит. И все это очень долго. И я прокачиваю свою основу еще параллельно. Еще работать сейчас пойду. Параллельно буду. Ну, на завод там. Что еще? Еще то, что у меня случилась такая печальная новость. Я проебал все свои фузы, которые я копил на своей основе. Я потратил 250 тысяч фуз да нет, даже больше. За последние полгода я потратил только 300 тысяч вузов на крафты. И все это без видео. Я там обещал снять видео. Крафт на миллион вузов. Ничего из этого не вышло хорошего. Я просто сорвался. Мне нужен был артефакт хороший. Биолампа легендарная. Я все потратил на нее как бы. И и я об этом как бы не жалею. Я не жалею об этом. Потому что артефакт хороший. Но я жалею о том, что фуз мало было. То есть я не мог вот так вот... И то, и то себе позволить. Я не мог позволить себе и крафт на миллион фуз сделать. Мне нужно было срочно биолампа, чтобы я мог на ставке ходить нормально играть. И поэтому я решил сейчас, ну, когда буду работать, когда будут деньги, уже я выдоначу себе голосов там много там. И сделаю крафт на миллион, миллион фуз. Вот. Потому что, ну, я обещал снять видео по, по крафту миллион фус. Я его сниму. Вопрос лишь, когда я сниму его. Когда у меня будут деньги. Ну, чтобы я мог задонатить. Потому что я обещал. А обещания я сами выполняю. Если они даже долго, они как бы идут. Выполняются. Я всегда выполняю. Вот. Сейчас просто очень такой момент. То, что у меня сейчас нет денег. как бы Я не могу себе позволить сейчас крафты. Вот эти вот на миллион фус. Я вообще хотел без доната накопить их, но, судя по всему, не получается у меня, на 300к фуз я сорвался уже, я сорвался уже, хотя у меня есть фейк еще, на фейке 100 тысяч фузов у меня есть еще, вот, но этого мало, конечно же, надо будет туда донатить, как бы я хочу собрать все легенды чисто, абсолютно все, я это сделаю, вот, будем нагибать всех потом, в марте я пойду в Рубиновую Лигу, вот, ебать, у меня экран лагает, вот, в марте я уже начну, начну брать рубинку. По крайней мере, я буду пробовать из изо всех сил. Как бы, потому что я сейчас как бы очень слабенько играю, как бы надо, надо, надо скилл повышать свой. Вот, на этом я заканчиваю свой видосик. Надеюсь, и... я был услышан. <св Zhongüş> Мое видео посмотрело хотя бы человек 100. Ладно, на самом деле, рассчитываю на большее, пацаны. Вот. А... А, Geometry Dash, еще игрушка, которую я снимал на ютубе, она снимается в ВК. Это все знают, но снимают тоже редко ее, потому что что-то желание не снимать ее. А если нет желания, смысл снимать. Вот. Все. На этом прощальный видосик. Точнее, прощальное окончание видео. Ну и всем пока.